Всем привет! Меня зовут Алмася Нани Я врач-ортодонт, работаю в Москве. Насколько давно занимаюсь проблемами сустава, я стала перед той проблемой, которая возникает очень часто: когда височная укое израдировано по отношению к черепу, и у нас возникают проблемы, как планировать план лечения ортодонтического. Поэтому я задумалась, что гипсовать верхнюю челюсть в артикулятор только по лицевой дуге это не совсем правильный, не совсем индивидуально для пациента. Поэтому сегодня я посетила семинар, посвященный анализатору шестопалово, анализатору хип-плоскости, по которому буду пробовать делать диагностику и учитывать положение верхней челюсти, роллы, ротации и все остальные позиции, которые возможны. И буду как работать дальше. Всем советую посетить курс. Было очень интересно, очень информативно. И учитесь, и вся наша жизнь это учеба. Всем спасибо.